Ну что, друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта makivar.ru. Сегодня в этом видео мы рассмотрим две академические техники каратэ. Это техники блоков, то, что обычно на Макиваре не показывают и даже чаще всего не работают. Мы рассмотрим блок Геданбарай барай и блок соту уки. На Макиваре отрабатывать эти блоки довольно просто. Сегодня мы рассмотрим только два, но на самом деле я еще покажу потом, как отрабатываются многие другие техники. В том числе те, которые я говорю, вы никогда не увидите, чтобы кто-то на макиваре работал. Хотя а на макиваре они работаются великолепно. Помните э, старую притчу про того э, нерадивого ну, ученика, значит, который только работал на макиваре и не тренировался? Неумелый был, да? Чтобы не делал он, вернее, чтобы... Э Ему не говорил, но, ну, учитель, он бил только макивар. И все наточались ну, сказали, хрен с тобой, давай колотим макивар, и все. И когда в деревню заехал какой-то мастер и вызвал всех на поединок, всех э -э, желающих, то все побоялись, потому что у, у того а мастера Санслава шла впереди него, и он всегда побеждал и никогда не проигрывал. Вот. И только вызвался этот нерадив, значит, ученик, который колотил только макивар. И вот когда... Поединок закончился быстро, все и думают, что он закончится быстро, но не так, как он на самом деле закончился. И когда этого заезжего мастера выносили вперед ногами, что называется, ну, живого-живого, он постоянно говорил, ну, что, как с этим человеком драться можно? Бьешь его ногой, он как будто перерубает ногу, бьешь его рукой, он как будто перерубает руку. Вот теперь вы подумайте, смотрите, он повредил этого человека, вот ученик, значит, повредил этого самого мастера неударной техникой. То есть он на макеваре что-то работал, но, видимо, не удары, а раз он руки и ноги перерубал противнику, значит, он работал блоковую технику. Да? Делайте логические выводы. Значит, на макеваре технику блоков работали. Не знаю, почему сейчас утрачено, на самом деле, без проблем. Итак, бедамбарай, сечевина. Звук, удачи, позиция, обои в варианте, медам барай. Сотулки. Классика. И сочетанный вариант. Гэдамбарай. Сотулки. So ну вот, обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. Заходите на сайт makevara.ru, ну и, конечно, помните, хорошая работа на макеваре – это работа на профессиональном макеваре. Ну, разумеется, при применении правильной техники и по правильной методике. Всем пока!